Вы хотите приумножить свои деньги, но не готовы становиться трейдером? Что вы выберете? Низкий доход банковских вкладов, туманные инвестиционные проекты стартаперов или болезненный рынок криптовалют? или вам нужна безопасность и уверенный высокий доход с вашего вклада. Торговая студия CM Lab – это современная нейронная сеть, которая проводит сделки на валютных парах и зарабатывает для вас деньги при любых колебаниях курса. Мы оптимизируем ваш портфель и вне зависимости от экономических и политических новостей, падения или роста курса, вы будете получать системное увеличение дохода ежемесячно. За последний год к студиям CM Lab подключились более 100 клиентов. Эти люди не торгуют сами и не изучают аналитику. Они используют наш сервис. За три года абсолютно все инвесторы увеличили свой капитал. Используйте свое время на личное усмотрение, а ваши деньги пусть работают на вас. Переходите по ссылке на сайт и воспользуйтесь бесплатной демонстрацией продукта, где мы настроим работу сервиса под ваши личные цели и потребности.